Дело в том, что в нашем ментальном теле целей огромнейшее количество, явно не одна, явно их там много. Какие-то мы осознаем, какие-то мы не осознаем, какие-то воспринимаем как задачи, другие являются для нас архи какими-то глобальными. И как правило, работает в ментале принцип, где внимание там и энергия, то, чего мы выделяем вниманием, туда мы энергию и вкладываем, но цели наши порождаются каждым уровнем. Сознание. У подсознания свои цели выжить, у социального сознания свои цели найти место в среди себе подобных и как-то в этом месте закрепиться среди людей какое-то с условиями, без условий, особенное место, не особенное место. Это связано и с финансами, это связано и с карьерой, это связано и с личной жизнью, с чем угодно, это все создано. Задача сверхсознания, цель сверхсознания, которую оно тоже проецирует, связаны с какими-то основополагающими ценностями, которые находятся в вашем сознании. Ваши это ценности или эгрегориальные роли не играют, они там все равно присутствуют. Задача ментального тела это удовлетворить потребности подсознания, удовлетворить потребности сверхсознания и желательно еще про себя не забывать. Таким образом, он не может направить энергию только в, например, цели витальные, цели подсознания выжить, игнорируя все остальные, он обязан направлять везде, одинаково желательно. Просто мы смотрим туда, где, куда находятся наши глаза, беспокоит нас здоровье на сегодняшний момент, да? мы будем вкладывать энергию, внимание в здоровье, но ментал обязательно перераспределит, постарается сделать так, чтобы перераспределение шло равномерно. Энергии у человека количество конечное, у него не может быть энергии много, если он полагается только на свой собственный источник, на свой собственный ресурс. Поэтому может стать так, что на удовлетворение всех трех задач, всех трех целей, которые выставляет ментал, которые выставляет сознание, энергии может просто элементарно не хватить. То есть давление в трубе будет недостаточно для того, чтобы провести человека из точки А в точку Б по временному отрезку к тому результату, который ему нужен. Поэтому и возникают вот эти самые лабиринты, когда сознание ищет путь наименьшего сопротивления, но ищет по своим жестким ментальным конструкциям, которые ему надо как-то обходить, как-то договариваться с ними. Главное не Нарываться на препятствия, да, обходить эти препятствия, не продавливать энергетикой сопротивления каких-то старых ментальных шаблонов. Вот если бы энергии было много, ментал бы с большим удовольствием эти старые шаблоны все снес. Но, к сожалению, энергии у человека может быть недостаточно. Исправить этот вопрос можно различными способами, в частности, чисткой астрального тела. И потребность в познании, в потребность информации после чистки астрального тела, это как раз и есть эффект реакции ментального тела, что ему нужна новая информация для того, чтобы нормально прокладывать новые маршруты. Но есть еще и вторая проблема, почему не хватает энергии у менталов. Дело в том, что эти цели они могут быть векторально построены. не так, как на них. Три цели витальная, социальная и творческая. Творческая имеет отношение к сверхсознанию, социальная имеет отношение к ментальному установку и витальная имеет отношение к подсознанию. Ментал безусловно будет стараться выровнять эту энергию, то есть будет дать всем одинаково, пустить всем, чтобы заполнить поток. Но давление может не хватить, энергии может не хватить, и поэтому цели реализовываются либо медленно либо не в той форме, в которой надо. Потому что маленький энергетический поток, он не может снести старые ментальные конструкции. Он вынужден сквозь них, что называется, просачиваться. Он вынужден брать информацию из того, что есть. Поэтому к выходу, к моменту достижения результата, энергия желания пропитывается информацией только уже имеющихся форм реализации возможностей в этом мире. То, что есть в ментале, то что, то, что уже лежит в основе картины мира, которая не пересматривается. Понятно, пока все объясню. Да? Вот есть какие-то определенные кирпичики, сквозь них течет вода. Да? Она просачивается сквозь эти кирпичики и набирает информацию, та, которая есть в этих кирпичиках. Только ее другой взять не может. Там бы еще положить два 3 кирпича, которые там посвежее уже из этой реальности, не из другой реальности. Но, к сожалению сил для того, чтобы взять эту новую информацию, ее, к сожалению, нету, Потому что для это, для приобретения таких знаний, опять же, тоже нужна энергия, которая едва-едва хватает на базовое удовлетворение потребностей, чтобы более или менее творческие цели реализовывались, чтобы более или менее здоровья хватало, чтобы более или менее в социуме как-то где-то коммуницировать с окружающими людьми. Но захоти что-нибудь изменить, ментал скажет, нет информации, нет у меня информации, я тебе могу дать только то, что могу дать, только в той форме, в которой я могу тебе это предложить. И сколь не плачь, сколь не мечтай, сколь не сожалей, сколь не беспокойся о том, что всё опять происходит так, как было, то есть в той форме, в которой уже это когда-то происходило. Информации нового взять неоткуда, информацию мы с вами запросили вчера, информацию новизны, информацию сегодняшних реалий. Как сегодня реальность способна удовлетворить наши цели. Из этой информации формируются те самые новые кирпичики, через которых должна пойти энергия. Сегодня мы с вами должны будем нивелировать вот эту вот проблему, векторальную проблему что энергия распределяется на три вектора, которые вполне вероятно в сознании могут быть разнонаправлены. Это как лебедь, рак и щука, они растаскивают сознание по разным уровням, где с одной стороны мы тяготеем к витальному, да, к здоровью, к насыщению, да, к покою, а с другой стороны мы тяготеем к творческому, то есть к непокою, к движению, к постоянному набору информации. Социальная цель в этом случае, да, она будет постоянно, что называется, и вашим, и нашим, она должна удовлетворить всё. Вот. И вот в таком вот сумгуре, в таком вот хаотичном движении, конечно, реализация цели представляется очень-очень затруднительной, как минимум долго, не говоря уж о том, что она всегда не в том виде. Возможностью исправить такое положение вещей это соединить цели вместе. А это значит, надо убрать информационную составляющую, которая заставляет их быть разнонаправленными. Поскольку речь идет о энергии, мы прежде всего решим этот вопрос энергетически. Энергетически должно быть много сил для того, чтобы дойти и до социальных целей, и удовлетворить витальные, и не забывать про творческие. Первое, что мы с вами сделаем, это продиагностируем в нашем ментальном теле, как расположены эти самые вектора целей к витальным, социальным и творческим. Для того, чтобы правильно была работа, мы должны ни в коем случае не забывать функцию ментала, он нам не покажет эти цели, если мы их не обвлекем в слова. Ментал понимает слова, он не понимает намеков, намеков тоже не понимает. Только слова. Четкие, конкретные, как команда. Поэтому сформулируйте, пожалуйста, сейчас для себя, что есть для вас цель витальная, к чему стремится ваше подсознание. Здоровье, деньги, там все, что связано с обеспечением жизни. Итак, жизнь. А деньги не в данном случае может быть витальная, может быть социальная, если она тебе нужна, для, ну, скажем так, для да. поднятия социального статуса. А если те деньги нужны элементарно для жизни, то тогда они будут Деньги То есть деньги они, так, странные Нет, вот, вот туда не запихивайте их, пожалуйста, Это не оскорбляйте. Святое пространство грязными деньгами. эффект выживаемости, социальная цель, также запишите, что есть ваше социальное стремление, с кем быть, как быть, на каком социальном уровне, на какой касте, да, с той формулировкой, которая вам кажется максимально приемлемой. Можно глобально, можно не глобально, как у вас в ментале есть, так и пишите, что есть для вас социальная успешность. Сейчас надо как-то все, или просто тестовый вариант? Достаточно тестово, Ближе к истине. Только по одной мы сейчас То смотрим, не, не надо, надо десяток. Не, не, все не все надо. Мы сейчас, вот конечно, нам будет. же сейчас вектора надо увидеть, У нас наша задача не столько эти цели удовлетворить, сколько вектора увидеть. И творческое. Что есть для вас творческий рост, что есть для вас творческое движение. Как вы себе это видите, в какую форму? Творчество это то, что с деньгами не связано и с выживаемостью тоже. Это что-то иное. Это как-то победить в этом мире, в какой-то форме оставить после себя такой след, который будет очень, -очень и очень очевидно. Он только спорченный воздух. Социальная и творческая они не связаны, да? Ну вообще не как бы Нет, безусловно, они должны взаимоперетекать друг к другу, безусловно. Но при этом помни, что иерархия целей, она говорит, что социальная цель не может подавлять творческую, потому что творческое это сверхсознание, а оно в системе главное. вот, это Вот это как раз и будет наша задача их соединить. Это не только у тебя проблемы, это общая проблема, потому что свой социальный рост мы никак не можем увязать со своими следами, которые мы оставляем после себя. Поэтому вектор рай расходится, потому что связки нет, сцепки нет, их не склеить никак. Нам нужно найти эту склейку, определить. Для меня выжить это что? И записал. Это виталий. Социальная успешность для меня это что? Записал. Творческая реализация, творческий рост, творческая потенция, это для меня что? Я записала, Ну, не знаю, смотри, значит, выжить для меня, это чтобы у меня дом был полная чаша, достаточное количество денег и более или менее крепкое здоровье. Она меня не не ну как бы, например, социальная цель да, например, для того, чтобы я каждый год повышался повышалась там, по карьерной резнице да. или э, получила бы какой-то статус, кандидат наук, кандидат, бы защитил социальный статус, или э, поехала бы на конференцию куда-нибудь на научную, и там бы приняли мой доклад. Вот, вот моя цель социальная творческая цель, написать книгу, снять фильм, оставить после себя какой-то след более или менее материально понятный. У каждого свое, безусловно, методику врачебную оставить после себя, что-то такое более или менее глобальное творчество. Что это значит? У каждого опять же свое это будет. может быть Расшифруйте, потому что термин такой уж очень заезженный. Да? Сопознание для чего? Все-таки творчество, да, вот творчество, оно предполагает, что вы будете в этом мире что-то делать. И именно в таком в духовном плане, да, то, что не имеет материальной формы, но имеет пролонгированность во времени, оно может остаться после вас. Для кого-то творчеством являются их дети. Да, вот воспитываю я, например, в вундеркинда, вот это мой творческий потенциал, вот я в него и вкладываю. Он точно останется после меня и, возможно, оставит после себя хороший свет. Да? У каждого Успешный бизнес может быть творческим? Только если он будет пролонгирован после вас. То есть это бизнес как идея, а не бизнес как метод зарабатывания денег. Самое сложное, творческие способности, вообще способности к искусству, они, как правило, по наследству не передаются. Вы обратили внимание, что у гениальных родителей почему-то иногда вырастают ну, совершенно туповатые дети. И наоборот. Ну что, написали? А теперь давайте проверим в ментальном теле, как они расположены. Ну, это очень примерно, неплохо. Они направлены, и, собственно, это, наверное, сфера, у меня сейчас так, как А потому и реализуется, потому что вектора грамотно стоят. Вот видите, один в другой вошли вектора, социум с творчеством, именно в этом направлении будет реализовываться и то, и другое. Это вот вам ключ, то, чему мы с вами сейчас будем делать. У коллеги все это дело встало естественным путем. Поэтому и результат. Результат будет, если вектора будут не как лебедяк и щука, а все вместе в единый мощный вектор, как единый тракт. Твой личный персональный, твоя зеленая дорога. И теперь надо все это дело совместить, потому что солнце, ум, он должен тебя поддерживать во всех направлениях. Сил виталий должно хватить, социум должен поддерживать и не должен препятствовать, а творчество должно быть реализовано. Потому что в конечном итоге мы живем здесь ради того, чтобы что-то достичь именно по третьему вектору. А первые два нам нужны как обязательные ну, и достаточные условия. Ну а как же? Если, ну, не, будет здоровья, да. Если не будет здоровья, ну, какое, ну какого творчества? Ну какое тут творчество может быть? Если не будет денег, да, не будет социального успеха, тот, который тебе нужен, твоей социальной поддержки, если мир будет против тебя во всех отношениях, ну, будет тебе делать до творчество, тоже очень сильно вредно. Но мир обязательно будет ставить тебе препятствия для того, чтобы это творчество, что называется, оно стало для тебя ценным. Как дети вундеркинды, которые рождаются, вот они в детстве вундеркинды, а через 10-15 лет после того самого детства он просто талантливый, а еще через 10 был когда-то способен. Пусть его.